Короче говоря, прошел я абсолютно все квесты, которые подвезли нам разработчики в честь 9 мая, в честь майских праздников. Я не пропустил ни одного дня и соответственно получил за это абсолютно все награды, которые можно было только получить. И сегодня я тебе конечно же покажу и расскажу об этих наградах. Ну а перед началом данного видеоролика, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, и чтобы принять участие тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видео, ведь теперь такие розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором важно указать на английском языке ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я теперь подвожу каждое воскресенье на своей странице ВКонтакте. Добавляйся в друзья по ссылочке в описании. Удачи! Первое, что я могу сказать сразу по поводу данных квестов, я, честно говоря, неплохо так провел время на барвихе за последние несколько дней. Каждый вечер после работы я заходил в игру и мне всегда было чем заняться. Выполняли мы с тобой примерно по два таких квеста каждый день, за что соответственно и получали неплохие награды. Да, у нас был неприятный момент с ddos атаками еще в самом начале данных майских праздников, в связи с чем данные квесты периодически переносили на следующий день. У нас на девятом сервере первый квест мы проходили целых два дня. Я прошел данный квест и в первый день, за что получил неплохие деньги а также рулетку старт и все то же самое я получил пройдя эти квесты еще раз на второй день так что, как говорится, подарки получил в двойном размере, претензий не имею. Довольно неплохие были и интересные квесты. Мы покатались с тобой на различных автомобилях, поздравили ветеранов, развезли подарки по домам, возносили венки на могилу неизвестного солдата на Красной Поляне, даже покатались на крутом военном танке. Но Единственное, наверное, самое сложное, самое долгое, самое мутренное задание, которое было в этих квестах – это, конечно же, сбор данных медальонов. Но спасибо тем ребятам, которые которые не поленились раньше всех с самого утра собрали нашли все эти медальоны и сделали карты по нахождению данных медалей я сам благодаря данной карте быстренько справился с этим заданием а после чего еще помог и своим подписчикам что по итогу я сумел получить не считая скина военного автомобиля и мотоцикла кавасаки которые нам выдавали на время я получил неплохое количество игровой валюты также получал донат валюту ну и самое главное наверное то что мы с тобой получить за выполнение данных квестов навсегда нам добавили новый аксессуар такой как пистолет беретто честно говоря я крайне недоволен опять же этому аксессуару В прошлый раз нам добавляли винтовку мосина а по факту это тот самый винчестер вырезанный из gta san andreas чтобы как-то нарисовали мосинку вместо данной модельки винчестера я честно говоря просто-напросто не наблюдаю с пистолетом беретто у нас дела здесь обстоят точно так же. на твоем персонаже данный аксессуар будет отображаться просто на просто как привычный всем известный пистолет Дигл из той же gta снандрейс я надеюсь разработчики в будущем пересмотрят подход к данному делу и начнут либо добавлять какие-то новые аксессуары либо хотя бы заниматься их прорисовкой Да и самое наверное обидное, это что этот аксессуар в виде пистолета занимает тот же слот на персонажа как и мосинка которую мы получали в предыдущем ивенте то есть ты сможешь носить и видеть на своем персонаже либо тот либо этот аксессуар как их использовать сразу два я честно говоря не представляю Опять же какой-то непродуманный момент, опять же небольшой и неприятный недочет. За прохождение всех этих квестов я смог получить также три рулетки старт, которые в принципе сразу же сегодня и открыл. На удивление с первой же рулетки мне выпал автомобиль, ну конечно же выпала обычная семерка, чего-то более крутого я думаю здесь и не стоило ожидать, но в любом случае довольно приятно было получить данную семерку и слить ее в гос. Со второй рулетки мне выпало 100 тысяч рублей, что довольно неплохо, ну и с третьей рулетки мне выпал вот такой вот скин под номером 12 слить данный скин в гос можно за 200 тысяч рублей короче говоря именно вертов именно денег с данного ивента я поднял довольно таки немало ну и самое наверное интересное что можно было получить за прохождение всех этих квестов это какой-то новый предмет в виде вот такой вот наградной медали изначально разработчики барвихи рп в своем телеграм-канале барвиха рядом писали то что данная медаль будет добавлена в качестве аксессуара благодаря которому все игроки смогут видеть, что ты не просто бомж какой-нибудь Вася с вокзала, но достойный игрок, который прошел всю линейку квестов. Лично как подумал я, что это будет такой аксессуар, который мы сможем просто-напросто носить у себя на груди, но на сегодняшний день с данным аксессуаром мы даже не можем никак взаимодействовать. Пока что его нельзя ни одеть на своего персонажа, ни сделать с этим что-то либо другое. Но сегодня, когда мы с тобой выполним последний квест, у нас появится вот такая запись во всплывающем окне. Что за выполнение всей квеста линейке нам была выдана медаль данная медаль в следующих обновлениях получит уникальное свойство что это будет за свойство конечно же остается под вопросом но я честно говоря не удивлюсь если у нас просто появится возможность как раз таки использовать данный аксессуар и одеть его на себя прикрепить данную медальку к себе на грудь и ходить красоваться каких-то других более интересных взаимодействий с данным аксессуаром я думаю ожидать не стоит хотя было бы прикольно если бы добавили что-нибудь в стиле той же редкой монеты которую мы приобретаем в донат-меню за 200 коинов, и благодаря ней в дальнейшем можем играть с людьми в Орла и Решку, не в казино, а абсолютно в любом месте нашего города. В целом неплохо, в целом даже довольно интересно. Также интересно то, что эти квесты в этот раз решили раскидать на несколько дней. Но как и всегда, в принципе, я думаю, от тех же аксессуаров мы ожидали чего-то большего. Посмотрим, что разработчики подвезут нам на какой-нибудь следующий тематический ивент. Ну а на этом у меня пока что для тебя все.